Добрый день, вы смотрите программу Экономик. Как обычно, в пятницу вечером мы обсуждаем самую актуальную тему из мира финансов. И сегодня вместе с представителем финансового клуба КФУ, с Тимуром Хасаном, мы проанализируем рынки, отметим важные происходящие события, что сейчас происходит на российских фондовых площадках, какие мировые тренды влияют сегодня на цены активов. Затронем ситуацию на валютном рынке и, конечно, коснемся корпоративных новостей. Тимур, рад приветствовать тебя в этой студии. Здравствуй. Здравствуй, Ренат. Давай традиционно начнем с более глобальных тем, с внешнего фона. Здесь нужно освежить ситуацию на нефтяном рынке и а, обсудить политику мировых ЦБ. Затронем только ФРС. Они как раз проводили встречу в среду, 20 октября. Мы об итог, к сожалению, сказать не сможем, но важно оценить в целом, какое направление политики и какое влияние на рынке это может а, после него последовать. Мероприятие обычно содержат ряд моментов, на которые стоит обратить внимание инвесторам. Чаще всего это процентная ставка, конечно же, но сейчас главный тренд – это сокращение баланса ФРС. Ну, начну по порядку. Основные моменты – это процентные ставки. В июне ключевая ставка была увеличена на 0,25% до диапазона 1-1,25%. На этот раз практически стопроцентной вероятностью предполагается, что изменений не последует. Куи наоборот, как так называемые покупки трежерис и ипотечных облигаций Федрезервом, они завершились в конце 2014 года. В последнее время речь идет о сворачивании баланса, который составляет сейчас 4,5 триллиона долларов США. В августе 2007 года для сравнения он был равен около 780 миллиардов долларов. Затем в результате с кубок, с кубок облигаций и ипотечных бумаг, то есть мер стимулирования, он взлетел в разы. Соответственно, сокращение баланса – это большой тренд, который очень сильно будет оказывать влияние как на развивающиеся рынки, так и на развитые площадки, в том числе и США. В принципе, на что обращает внимание ФРС США тогда, когда рассматривают политику и изменения своей политики? Это общее состояние экономики. В июле оценивалось ФРС как умеренное развитие, и данные за прошлый месяц можно назвать неоднозначными. Согласно наиболее свежей оценке от ФРБ Атланты, в третьем квартале речь может идти о не слишком удовлетворительном приросте ВВП США примерно в процента. Буквально месяц назад предполагалось 3,5%. А ураган Харви и Ирма ударили по американской экономике, впрочем, при прочих равных условиях. В четвертом квартале возможно восстановление макропоказателей. Второй фактор, на который ФРС обращает пристальное внимание, рынок труда. И, пожалуй, он один из самых ключевых, на который в текущих условиях ориентирован ФИАТ. Ситуация на рынке труда, наблюдающейся в августе, по итогам не слишком, э, сказалось, позитивной. И число занятых в non-farm payrolls выросло на 156 тысяч по сравнению с июльским 189 тысяч. Тимур, вот у меня первый вопрос как раз к тебе по этому поводу. Рынок труда США, насколько он сейчас э, рис, ну, является рисковым фактором для рынка? Какие тенденции сейчас на нем происходят, по твоему мнению? Да, в данный момент рынок труда а, то есть явля... ну, является, в принципе, и он являлся очень важным для экономики э, в США. Да, э, да. То есть, как отвечает э, Дэвид Стокман, это знаменитый политик экономист в Америке, uh -huh. э, он э, решил обратить внимание на количество кормильцев, то есть э, э, рабочих мест в э, которые добавляют да, да? да, то есть они вносят основной вклад в ВВП страны, угу. то есть они а, имеют а, ключевое значение, в принципе, для экономики страны. И в данный момент а, их количество возросло, а, но, но, но все равно а, их общее количество меньше, чем а, показатель 2001 года, то есть угу. когда а, экономика США была в, в самом рассвете. Да, да. Но это, это также стоит отметить как негативный фактор, потому что именно... А, После э, роста э этих рабочих мест э последовал кризис в 2001 году, кризис комов, комов, да. да, и в 2007 году. Mm -hmm. То есть в данный момент э это очень вот, тревожный фактор, потому что он сулит новый э экономический кризис для, для экономики Америки. Э США и, да, и в том числе для о... мировой экономики. Да, вот, про кризис мы с тобой еще отдельно коснемся, какие факторы сейчас могут свидетельствовать о том, что кризис снова начинается. Следующий фактор, на который ФРС обычно обращает внимание, это инфляция. Она не слишком высока, то есть э, индекс потребительских расходов в июле год-году составил 1,4 процента. Э, диапазон целевой ставки намного чуть выше у ФРС. Э, следующий фактор – это влияние доллара, и здесь. Э, Конечно же, нужно отметить общий тренд на мировом рынке сокращения вот индекса доллара за последний год и проблемы там с Китаем. То есть, общеизвестно, что китайская экономика сейчас и Китай может составить конкуренцию доллару США. И ну вот, Мог бы ты сказать примерно, о каких понятиях идет речь в этом процессе? То есть, как Китай может повлиять на индекс доллара США в целом? Ну Да, вот то, что недалеко не секрет, что Трамп объю как бы, в торговую войну в Китае то что как бы во-первых то есть он хочет и перенести производство в Америку то да. есть к себе принцип как бы ограничить э экономику в Китае, но тем самым и правительство обещает ответить с ответными мерами и, грубо говоря, выбросить на рынок и 500 миллиардов долларов угу. и тем самым э, обалить э, курс доллара. Угу. Потому что, то есть, как там э, работает весь механизм? Они, грубо говоря, выставляют на биржу и 500 миллиардов, и, соответственно, да. на рынке не найдется... Э, как сказать, агентов, кто сможет сразу выкупить все да, эти 500 миллиардов. Говоря, да, придется. и то есть и стоимость будет э, снижаться до того момента, и, и пока не скупят все 500 миллиардов. Угу. Соответственно, предложение как бы растет, от этого цена и падает, э, и, соответственно, это плохо для экономики Америки. Да, ты правильно отметил, что вот именно вот это событие с 500 миллиардами долларов может сильно повлиять на индекс доллара, который уже в течение этого года сильную негативную динамику показал. И правильно отметил про Дональда Трампа и его политику. Это основной фактор, который вот сейчас давит на индекс доллара. Также стоит отметить кризис в отношениях США и Кореи. Да, конечно. Да, и Северной Кореи, и это, в принципе, напряженность по всем мире, она оказывает давление на мировую экономику. А, и также вчера, если я не ошибаюсь, Дональд Дон, Дон Трамп выступал с своим в а, докладом в ООН, да, да. где он, опять же, агрессивно а, пытался как-то надавить на Северную Корею, угу. а, опять же, на, на Иран, демонстрируя напряженность а, в отношениях между а, США и другими странами, а, вот, вот, таким как Иран и Северная Корея. Угу. Но в то же время европейские страны и одна из основных стран Евросоюза Франция наоборот оказывает и поддержку Ирана, что опять же как бы провоцирует Разногласия в отношениях Евросоюза и Америки. Да, да правильно. Что, в принципе, окажет влияние на, на экономику. Геополитика всегда была неотъемлемой частью динамики на финансовых рынках. И это очень важный момент. Спасибо, что отметил. А, ну, я также добавлю к ФРС, закрывая эту тему, что в этом году планировалось около трех повышений ставки. Пока еще мунициализовались две. Соответственно, третья под вопросом. В принципе, можем под конец года ожидать повышения ставки на небольшой процент. И если говорить о влиянии на финансовые рынки, то стоит отметить, что есть прямая взаимосвязь между развивающимися странами ФРС о том, что ну, при повышении ставки отток с развивающихся капиталов происходит. Хотя вот э, с момента начала ужесточения политики со стороны ФРС США, мы видим, что российский рынок в принципе растет. И ну, здесь нет какого-то оттока, который был бы заметен. В принципе, и улучшение геополитической ситуации с Россией, да? Ты хотел что-то добавить? Да, но в принципе я хотел как бы отметить, то есть они планируют э, увеличение ключевой ставки, uh -huh. а то есть но ну, а, в принципе хочется рассмотреть для чего они это делают да, то есть да. возможно вы как бы э, рассматривали до этого их передачи то есть как-то для чего это происходит но на мой взгляд это происходит чтобы э, и поддержать доллар mm -hmm. то есть обычно как то есть э, и ключевая ставка она как бы когда растет э, дорожат и кредиты то есть да. дорожают, в принципе деньги ну и как бы это сдерживает денежную массу и э, то есть при этом инфляция она как бы снижается. Uh -huh. Uh -huh. То есть, возможно, это ориентировано на то, чтобы усилить доллар в принципе на мировой арене и чтобы подтвердить статус резервной валюты. Да, во но пока мире. вот в принципе такого мы не видим, потому что Дональд Трамп с одной стороны ФРС с другой стороны. И про Джанет Йелен, кстати, можно даже утверждать, что в 2018 году, судя по всему, она покинет свой пост, соответственно. Политика ФРС может кардинальным образом измениться. Но влияет ли она на политику ФРС? Мне кажется, она просто выступает какое-то лицо, и которое оглашает результаты. Ну, об этом можно много говорить. Теория масонов. Теория заговоров, в принципе, масонов, теории, <свят> да, заклоров, в принципе <свят> достаточно, чтобы спекулировать на эту тему. Что ж, мы, наверное... Продолжим обсуждать глобальную тематику. Давай поговорим, в принципе, об общей ситуации в мире. О том, что сейчас есть какие-то предвестники, может быть, надвигающихся там угроз финансовых, либо какой-то нестабильности, ну, грубо говоря, кризисов. Мог бы ты нам такой апдейт не не некоторые сделать, что сейчас происходит в мире, какие тренды? Ну, в данный момент, в принципе, на фондовом рынке э, очень и спокойно, то есть да, даже как-то слишком, э, потому что, в принципе, как бы... Э, Рынок растет. Позитивно, как, да, да? Да, в принципе, позитивный и мировой фондовый рынок, и российский фондовый рынок. Но, как говорится, это и слишком настораживает, потому что угу. ну, не может быть слишком все так хорошо. И, соответственно, у всех, у многих аналитиков, то есть у, у экономистов, у очень уважаемых экономистов есть взгляды о том, что скоро фондовый рынок опять рухнет. Потому что, ну, в принципе, если рассматривать, то есть был кризис тысячи... Втором или первом Первый, второй, да. да году, потом, тысяча восьмом. То есть сейчас уже как бы 2017 семнадцатый год. Ну, в принципе, как бы, да. Если, если допускать раз, теорию цикличности да, да то, есть, то в принципе, вот да. верно. Ну, конечно, мы, мне кажется, миновали уже тот самый э, период, фазу, когда, да, когда уже должен да. был, в принципе, фондовый рынок рухнуть. Но, мне кажется, все равно напряженность остается. И об этом действует ряд факторов, э, в том числе... Э, Первый фактор, ну, конечно, не самый важный, это более-менее такой фактор, то что многие крупные инвесторы, mm -hmm. и в том числе и крупный инвестор, как Ворон Бабаффет, то да. есть он уходит с рынка, ушел, вывел из фондового рынка около 100 миллиардов долларов. Да и а, сидит в деньгах. Наличным, да. То есть это, это говорит о том, что он, грубо говоря, опытный, опытный инвестор. Он а, вышел с рынка и потом как белый рыцарь, когда фондовый рынок рухнет, он зайдет на фондовый рынок и скупит все акции и, соответственно, будет потом сидеть в шелках mm -hmm. и ждать, пока они вырастут. Mm -hmm. а, также очень важный фактор это кредитный пузырь в Китае. Mm -hmm. То что если вспомнить вообще а, из-за чего начался кризис в 2008 году. Это же ипотечное кредитование. Да, конечно. Да, а сейчас, ну, не то же самое, но, в принципе, рынок и кредитов и в Китае, также сейчас объем вырос, и, в принципе, это как бы нехорошо, и сулит о будущих проблемах Долго, в, в экономике Китая и, в принципе, экономики всего мира. Может, если вы, зна... вы знаете что-то о теневой экономике Китая? Ну, там что добавлять? О том, что китайский фондовый рынок, это в основном э, объемы торгов формируются за счет объема оборота физических лиц, денежных средств. И, соответственно, там регулирование немного сложнее. И, соответственно, теневой э, сектор, как ты отметил, он достаточно рисковый и большую часть занимает в общей экономике Китая. Да, это, это, это как бы достаточно плохо, что как бы люди идут не в банк, а занимают у каких-то mm -hmm. физических лиц, грубо говоря, под какую-то процентную ставку, но это не регулируется, очень рискованно, и в принципе да. это очень плохо. А с, с этим не точки точки ли зрения. маржинальное кредитование и там какие-то риски с этим. Также да, тоже стоит отметить, потому что если посмотреть данные, в принципе, сейчас объем маржинального долга вырос до пятидесяти. 76 миллиардов uh -huh. долларов, если я не, не ошибаюсь, то есть это, грубо говоря, исторический максимум, uh -huh. и, соответственно, это плохо. То есть, ну И, в принципе, и пока ничего не происходит, но при этом как бы риски очень велики, и то есть в любой момент все может рухнуть. То есть, э, грубо говоря, э, маржинальный долг – это что? Это значит, что э, выросла задолженность у инвесторов перед брокерами. Uh -huh. То есть это означает, что они и и торгуют и с плечом, да. то есть они очень сильно рискуют и при этом э, могут э, как бы, повести за собой, в принципе, брокер. Да. И если коротко можешь отметить другие <coughs> факторы, потому что там уже в принципе надо переходить к российской А, да. к российской <laughs> ну, также, о, о чем я говорю, что э, и слишком все хорошо, это индекс PI, э, e, то есть uh -huh. э, и прибыль на акцию, он в данный момент и в среднем, и по мировым рынкам как бы вырос, то есть э, чистая прибыль у компании растет, соответственно, э, и, и доходность на них тоже растет. Угу. То есть это может быть даже предвестник пузыря некоторого, да? Да, то есть если смотреть динамику в 2001 году, в 2007, то, в принципе, вот все, все так и начиналось угу. с этого. А, ну, это как, ну, это вот такие вот а, факторы. Также еще один... А, довольно-таки важный фактор, и который выделил один из экономистов в зарубежных, не вспомнил имя, mm -hmm. это то, что доходность европейских мусорных облигаций приблизилась к доходности облигациям казначейства США. США. Да, то Но есть это там, вообще аномальная да, там, Да, то есть там 2,5% мусорных облигаций, а у казначейства около... 2,2, да? да, то есть, mm. в принципе, это как бы э, очень плохо, <laughs> грубо говоря, э, мусорные облигации, являются очень э, высокорискованными, да, и это то есть, плохо, когда у них доходность низкая, и опять же, это замечалось в 2001 году и в 2007 году, то есть, опять же, какие-то предвестники кризиса, после которого доходность росла. Это а, просто да. это осматривать один из факторов. Да, не будем негативно проходить эту глубоко. Будем надеяться, что будет все нормально, потому что мировая экономика, в принципе, не прямо вот так циклична. Даже ты вот отметил временной диапазон, что сейчас меняется. Может быть, как-то структура мировой экономики уже поменялась, и ситуация будет... Споттер, Если... мне кажется, будет какой-то, ну, хоть не В любом случае, да, верить, к... что он это будет очень... незначительный, да. да. Коррекция, а... возможно, какая-то. Если на мировой арене мы смотрели политику ФРС, которая была очень важна для мировых рынков в целом, то в России это центральный банк, это снижение ключевой ставки на... в прошлую пятницу на 0,5 базисных пунктов, на 50 базисных пунктов до 8,5%. Как эта ситуация сказывается на рынках? Как рынки отыгрывают вообще вот снижение ключевой ставки, и что сейчас происходит в макроэкономике России? А, ну, как, если рассматривать фондовый рынок, то это а, хорошо для фонда рынка, потому что Ставка снижается, и, соответственно, и депозит то тоже снижается, и, соответственно, и и инвесторам выгоднее идти на фондовый рынок и, и торговать Больше на акциях, да? Да. То есть, ну и, возможно, облигации, да. чем на депозитах. Соответственно, сейчас в данный момент, конечно, и фондовый рынок растет, в принципе, тренд позитивный. Но также ожидается и дальнейшее снижение ставки на, на 2,5% или 2%, но это, конечно, в далеком будущем, это так что если вы и хотите, или собираетесь оформить депозит в банке, то лучше сделать это сейчас, в да. донамент. Да, я коротко также еще скажу, потому что времени совсем не остается. На что смотрел Центральный банк, когда снижал ключевую ставку? Это, конечно же, на динамику инфляции. Целевой торг 4% успешно реализовался, и сейчас она в августе составила даже ниже этого диапазона 3,3%. К концу года, возможно, цифра будет ниже 4%. ВВП растет, в принципе, это следствие из того, что деньги стали доступнее, экономическая активность повышается, и, в принципе, положительная динамика по итогам, Второго квартала составил около 1,7%. В концу года ожидается рост на 2,2%. Инфляционные риски, как уже сказал, сокращаются. Стабильность на валютном рынке тоже помогает Центральному банку ситуацию сохранять под своим контролем и снижать ключевую ставку. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас коротко мы давай ну, Можно тобой... еще отмечу, для чего снизили ключевую ставку, это чтобы в данный момент немного ослабить все-таки рубль, потому что... Для бюджета. для экономики страны все-таки удобнее, когда рубль ослабевает, но не сильно. То есть для них удобный уровень это где-то 62-63, и то есть этими мерами они как бы стремятся немного снизить курс. Да, вот правильно. Ты отметил, что снижение ключевой ставки положительно сказывается на индексах российских, МВБ, то есть растет, в принципе, тренд, какой к концу года ожидается, будет рост или будет падение? В принципе, ожидается, да, потому что даже если смотреть и прошлогоднюю динамику индекса МВБ, то есть, в принципе, как бы... Российские компании и к концу года очень сильно прибавляют. То есть и Сбербанк, и Роснефть, и даже АФК-система, которая сейчас лихорадит, да. она тоже была в прошлом году в тренде и росла очень сильно. Посмотрим, да. Очень много тем остается для обсуждения. Сбербанк, который мы хотели бы рассмотреть с точки зрения инвестирования. И, в принципе, российский рынок. Там много очень интересных историй в акциях, потому что все-таки некоторые акции остаются недооцененными и много простора для инвестирования. К сожалению, мы должны заканчивать. Тимур, большое спасибо тебе за ответы. Надеюсь, в следующих программах мы успеем обсудить более детально другие темы. Спасибо за то, что пришел к нам в студию. Спасибо тебе, что пригласил меня в очередной раз. Очень спасибо, приятно вас находиться. С вами мы прощаемся до следующей недели. Оставайтесь на телеканале. До свидания.